И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, не знаю, что я буду делать, Ну ладно, так, давайте, угадайте, друзья, где я, вот, прямо сейчас я нахожусь. Вот, давайте, я вам даю 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, наверняка вы еще не угадали, а я вам скажу, друзья, я нахожусь в деревне номер 15. Да. Сейчас я вам это покажу Так, друзья Вот, смотрите Я здесь построил Очень большой, так все, домик За эти недели Смотрите, что у меня получилось Капец Очень много тропических деревьев Высоких, так сказать Вот, друзья Здесь я построил Вот такой вот маленький огородик И тоже там построил Вот Конечно, у меня это не получился. Ну ладно, так, смотрите, вот. Как я и сказал, друзья, я нахожусь в деревне номер 15. Немножко подлагивает Майнкрафт, ну ладно. Так, ну и пусть не так сказать. Вот. Ну, короче, вы увидели, друзья. Это было, как сделать, очень муторно и сложно. Короче, так сказать, все вот здесь сделал еще такой бассейнчик только у меня почему-то вот здесь вода все-таки бурлит а вон там у меня хорошо получился вот это как бы место для отдыха а тут фонарик висит давайте зайдем внутрь и смотрите друзья, здесь я постил вот такой вот коврик и тут стоит вот вот, друзья, А тут у меня все такие вещи тут верстайк Вот А, друзья значит, Вот этот вот Короче, э, шалкер И Где он? Сейчас Вот, друзья, этот шалкер э, Короче, ну типа шалкер, блок или типа... Короче, сделано я из шалкера, друзья, вот. Это служит мне как сумочка. Вот там есть морковь, 15 штук, морковь, 15 штук, морковь, короче, пшеница. Друзья. Давайте засунем его в этот сундук. И спустимся на моем супер современном лифте, так сказать. Короче, друзья, здесь у меня вот такая вот картинка висит и. растительности, так сказать. Вот, и здесь можно закрыть. Вот, вот. Короче, друзья, эта серия будет как бы.. Так э, сказать.. М -м, короче, экскурсия по моему дому. Вот. Вот такой вот лифт отсюда вот. Так сказать, вверх. И там вниз вот. давайте сюда вот и здесь тоже какой-то лифт конечно короче вот эту вот часть построил мой друг вот так вот давайте отпустимся так на лифте самой ну, и, конечно, вообще, вот, смотрите, здесь типа как бы держать для того, для вот этого вот моста. Короче, здесь все прикольно сделано, друзья. Ну, экскурсия походу завершается, потому что вам нечего уже показывать здесь. А, кстати, друзья. Вот, друзья. Этот, э, короче, я создал еще один канал на Ютубе. Подписывайтесь и туда же. Посмотрите, друзья. Здесь еще есть у меня ванны. Почему-то наверху на крыше. Так вот, друзья, подписывайтесь на, той, на тот канал. Этот канал будет в описании. Вот. А я с вами, короче, прощаюсь. Всем удачи и пока.